Ребят, извините, прервалась первая часть, так что давайте продолжим. Я хочу сделать такой, как сказать, блок информации сзади у него на голове. Мы берем клеевой пистолет и можем что-то другое поставить, просто обычный квадрат. И ставим вот так вот. Клея уже заканчивается. И прикрепляем назад. Вот так. Путь засыхает. Ноги готовы. И можно прикреплять их к туловищу. Мы сделаем вот так. Так что мы берем вот это. Ребят, эти вещи я нашел, когда убирался у себя в комнате. Не выкидывайте батарейки, которые не нужны. Например, вот такие вот остатки игрушек. У меня вот есть такой вот конструктор. Вот. Не выкидывайте, можно сделать же прикольные игрушки. Чтобы держались ноги на вот этом туловище. Нужно поставить сюда круг, чтобы поставить ну, это. Да, ребят, клея заканчивается, сейчас поменяем. Вот, давайте продолжим. Нужно побольше клея. Вот так. И быстро поклеиваем. Нужно работать в фартуке, чтобы не заморать футболку и в том, что вы одеты. Я работаю не в перчатках, потому что я могу обжечь, вот как я, мой успех. Вот, сейчас засохнет. А мы пока делаем прикольненький такой узорчик. Пока убираем наши ножки. И мы сделаем такой вот узор. Приклеиваем просто треугольник на прямоугольник, на рунт. Пусть это уже засыхает. Думаю, штучка уже засохла. Да, уже зачердела. Можно проклеивать ноги. Намазываем клеем. горячий клей. Так, так. Подождем. Еще сверху нужно закрепить. Вот, первая нога готова. Потом у нас будут руки. Нас, наш узор застыл. Теперь вторая часть этапа. Проклеил вот этот... Это такой у нас будет, как знак у робота. Приклеиваем вот этот узор к квадрату. Также нам нужно... Нам... Для этого нам нужно намазать ромб. Нога еще высыхает. Да, берем аккуратно. Даже как идет, не знаю. Вот так. Вот. И держим. Вот засыхает. Также нужно посредить ногу, чтобы она не упала. Ногу очень нужно крепко закрепить, потому что она может отвалиться. Но ногу, ноги и руки делать сложнее всего по мне. Ну, мне так сложно. Дальше мы делаем вот такую вот штуку. Это будет у него, э, как вам объяснить, такой как вентилятор на э, грудной клетке. Для этого просто берем и намазываем, клеем вот эту вот штуку. Вот. И вставляем. Ну идем пока засушить. Тем временем наш э, талисман, ребят. Давайте, э, нога уже наша подсыхает, потому что я еще раз подмонтировал, можно сказать, видите. А, давайте тогда вмонтируем уже вторую ногу. Или сначала давайте одну руку, одну ногу. Делаем так. Так, быстро и приклеиваем. Такую вот руку будем делать. Потому что если мы его поставим вот так, будет какой-то длинный рук. Такой вот робот у нас. Это мой первый робот. Ничего, мы нарисуем еще раз лицо. Толщение нас не волнует. Лицо. Давайте проклею вторую ногу. Нога подкрепла. Ну, в конце видео, пока, когда уже закончится видео, я... Сделаю еще ногу покрепче. Проклею вторую ногу. Буду. Мастер делает. Пара типа идет даже. Сверху наносим клей. Пусть остывает. Наш э, вентилятор готов. Талисманчик, можно сказать. Он же крутиться не будет. Это как бы... Э, это печать, по-моему, доктора Стрэнджа из Мару. Наш талисман тоже готов. Я буду назвать это талисман. Вот, сейчас все засохнет. И мы будем прикрепить. Ребят, вот такой вот робот получился. Сейчас мы к нему прикрепим прибамбасы. Вот наш пират. Чего, если у вас такая, такие линии появятся, это ничего, можно просто отторвать. Также руку я уже приклеил. Не стал париться. Теперь прикрепляем вот такой вот, э, знак. Так, и держим так вот с двух сторон. Вот такой робот у нас получился. Вы были на канале Супер Лего Мастер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в, в новом видео у нас будет еще одна суперская самоделка. Всем пока. Приятных сновидений. Спокойной ночи. Сейчас 19.52. Все. Пока.